Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Бофт Наталья. Продолжаем тему питания. Сегодня у нас углеводы. Кто-то может подумать, зачем нам разговаривать об углеводах, если можно их просто исключить из своего рациона и никаких проблем, никакого лишнего веса. Но это неправильное мнение. Мы знаем, что углеводы это наше топливо, это энергия, которую мы получаем извне да, и расходуем на свою жизнедеятельность. Мы не можем отказаться от углеводов. Я думаю, что никому не нравится внешний вид девочек, которые э, страдают анорексией. Да? Вот вам яркий пример, когда организм недополучает извне в виде продуктов питания и начинает, грубо говоря, питаться самим собой, да, нашими жирами и нашими белками. Так вот, по поводу углеводов. Нужно просто разобраться, какие из них когда можно есть, в каком количестве, какие из них полезны, какие не очень для нашего организма. Komisjonizma. Углеводы бывают у нас простыми, то есть их еще называют быстрыми, и также есть сложные, которые называют еще медленными. Вот так вот, в первую очередь нам нужно разобраться именно с быстрыми простыми углеводами. В принципе, само название уже говорит за себя. Да? Продукты с быстрых, быстрыми углеводами попадая к нам в организм также быстро усваиваются, быстро дают энергию, которую мы должны израсходовать посредством каких-то физических нагрузок. Если мы этого не сделаем, то они также быстро преобразуются в жировые отложения и появятся у нас на животе, на боках и на бедрах, на наших проблемных зонах. Сложные углеводы, либо еще которые называются медленными, усваиваются организмом в более продолжительный период времени, также медленно дают нам энергию, которую мы можем спокойно использовать в течение всего рабочего дня и не бояться, что они у нас где-то появятся в ненужных местах. Дальше, говоря об углеводах, мы обязательно должны сказать о клетчатке, которая в них содержится. Клетчатка очень полезна для нашего организма. Она очищает наш кишечник от токсина. И э, это такая своеобразная губка да, очистения для нашего кишечника. Также мы не можем не упомянуть о гликемическом индексе. Что такое гликемический индекс? Это показатель, насколько быстро продукт с Быстрыми углеводами попадая в наш организм, повысит сахар в нашей крови. Мы помним, что повышение, резкое повышение сахара в крови называется гипергликемия. Да? И чем чаще эти скачки сахара, тем мы ближе к сахарному диабету второго типа. Мы должны стараться удерживать уровень сахара в крови 5,5 моль на литр. Гликемический индекс измеряется в единицах и существует классификация продуктов, по содержанию, по уровню этого гликемического индекса. Значит, Первым уровнем считается самый высокий, это гликемический индекс в продуктах выше 70 единиц. Средний от 70 и вниз до 50 единиц. И самый низкий это от 50 и ниже. Так вот самыми полезными углеводами для нас считаются те углеводы, которые содержат меньше 50 единиц гликемического индекса. Значит, если пройтись по продуктам, какие относятся к какому уровню? Значит, высокий – это все изделия из белой муки высшего сорта, то есть белый хлеб, всевозможные булочки, круассаны, пирожки, печенье, торты, пирожное все остальное. Также сюда относятся макароны из мягких сортов пшеницы, также, естественно, конфеты, все сладости и соки гази, соки газированные сладкие напитки такие как кока-кола пепси спрайт и тому подобное Значит, вот эти вот простые быстрые углеводы нужно стараться исключить особенно тем кто мечтает сбросить лишние килограммы но также существуют быстрые углеводы которые содержат клетчатку и они полезны для нашего организма и от них отказаться мы никак не можем допустим сухофрукты да не все сухофрукты Сухофрукты имеют высокий гликемический индекс например курага всего лишь 35 единиц это даже ниже 50 до да, самого низкого уровня она в принципе порезами можем ее есть когда угодно но в основе своей все-таки сухофрукты имеют высокий гликемический индекс например эм, финики 146 единиц. Задумайтесь, у нас высокий гликемический индекс считается уже от 70, а в финиках 146. Если сравнить, например, для примера мед 90 единиц, э, сгущенка 80 понимаете разницу да но мы не можем обойтись без фиников в них очень много полезных веществ для нашего организма мы обязательно должны их есть но в небольших количествах это раз а во-вторых в первой половине дня если вспомнить прошлое видео то сухофрукты очень полезны для первого перекуса помните да это после завтрака два с половиной три часа и вот первый перекус сухофрукты отлично подходит ну, в небольших количествах средний уровень гликемического индекса э, у нас э, такие продукты как цельнозерновой хлеб либо ржаной. также такие фрукты как бананы, как киви, как дыня мы тоже обязательно должны их употреблять пищу, но в первой половине дня. И нельзя не сказать о кашах каши тоже имеет средний гликемический индекс поэтому всегда каши рекомендуют есть в первой половине дня а лучше всего на завтрак помните да такие каши как гречка как рис но рис должен быть не шлифованным шлифованный рис относится у нас к высшей категории это высокий гликемический индекс значит не шлифованный рис гречка перловка овсянка но не считая манку манку лучше исключить из своего рациона так как манка мало того что в сравнении с другими кашами она имеет мало клетчатки она мало имеет полезных веществ для нашего организма зато она очень калорийна допустим если сравнить с шоколадным пудингом который имеет всего лишь 150 калорий манка 173 Чувствуете разницу, да? И вообще, по мнению специалистов, манная каша занимает первое лидирующее место в антирейтинге вредных каш. Поэтому ее лучше всего исключить. Дальше я бы хотела остановиться на овсянке. Это очень полезная каша, очень полезная на завтрак. И если вы в этот день тренируетесь, то лучше всего поесть именно овсянку. Она также богата и белками, и углеводами, и жирами, а главное клетчаткой. Овсянка содержит цинк, который ускоряет метаболизм, повышает наш иммунитет. Также содержит фтор и кальций, которые укрепляют скелетно-мышечный аппарат и костную ткань. Но существует одно «но». Содержащаяся в ней фитиновая кислота при накоплении способствует вымыванию кальция из организма. Поэтому желательно овсянку есть не более трех раз в неделю. Запомнили? Три раза в неделю. И последний уровень из нашей классификации – это низкий уровень, когда гликемический индекс составляет ниже 50 единиц. В основном это растительная пища. То есть наши овощи, которые богаты клетчаткой. И вообще э, продукты, которые содержат гликемический индекс ниже 50, считаются самыми полезными для нашего организма. Мы можем их есть как утром на завтрак, так и в обед, и вечером. Продукты с низким гликемическим индексом это капуста листья салата, это свежая морковь, это орехи, это чечевица, это огурцы и, и, например, баклажаны. Также, говоря о продуктах с высоким гликемическим индексом, я не могу не сказать об арбузах. Да, скоро начнется у нас сезон, вы должны понимать, что арбуз это 103 единицы гликемического индекса. 103. Поэтому мы едим арбузы обязательно, они нам полезны, но мы едим их в первой половине дня. Также должны знать, что гликемический индекс повышается при термообработке продукта. Например, если мы берем свежую морковь в ней всего лишь 35 единиц, если мы берем эту морковь и варим, то уже 85 единиц. Понимаете, да? У нас высокий начинается от 70 и выше, а морковь вареная 85. Вспоминаем прошлое видео, я говорила, что на ужин такие салаты, как а винегрет из вареных овощей, мы не едим. Мы едим их в первой половине дня. Ну и, естественно, после всего вышесказанного у вас возникнет вопрос, почему же мы так любим эти простые, быстрые, в принципе, как бы не очень нужные нам углеводы. Почему мы их так хотим? Например, просидев долго за компьютером, да, решая какие-то там рабочие моменты, нам вдруг так резко хочется кусочек шоколадки. Либо, например, в какой-то не очень удачный день, там просто пасмурная погода, либо какие-то были неприятности, у вас плохое настроение, и вам очень резко хочется чего-то вкусного, например, какой-то пироженка с кофем либо чаем. Да? И самое интересное, что когда вы его съели, вы чувствуете себя намного лучше, у вас повышается настроение. Почему это происходит и как это работает? Дело в том, что находясь в плохом э, настроении, у вас вырабатываются гормоны стресса. Вспоминаем, да, такие как адреналин, например, кортизол. Адреналин у нас отвечает за э, резкую активацию всех систем организма. Например, на улице вы встречаете какую злую собаку, которая слайм бросается в вашу сторону. Ваша реакция учащается сердцебиение, увеличивается потоотделение, и также вы быстренько оттуда бежите и бежите с такой скоростью, с которой даже не подозревали что можете и умеете и второй гормон стресса это кортизол он работает немного иначе когда вы находитесь в длинность стрессовой ситуации например вы по какому-то поводу переживаете не досыпаете впадаете в ныне и депрессию вырабатывается кортизол он под, поддерживает вас в продолжительном этом времени до да, работу вашего организма так вот понизить уровень гормонов стресса может только инсулин Инсулин у нас вырабатывается, мы помним, когда мы едим что-то сладкое. Съели пироженка, быстро поднимается сахар, поджелудочная железа вырабатывает инсулин. И э, через определенные биологические процессы инсулин понижает нам гормоны стресса. И что можно сказать по этому поводу? Давайте перестанем заедать стресс. Давайте научимся... Поднимать себе настроение каким-то другим способом. Например, прогулкой по парку. Возьмите на прокат лодку, либо катамаран, покатайтесь на озере. Э, удивите себя какой-то прогулкой на лошадях. Да? Либо просто пойдите в магазин, купите себе какую-то красивую вещь, либо красивую мелочь. Просто поднимите себе настроение. Да, и еще, все-таки любителям шоколада, если вы уже не можете без него обойтись, значит молочный шоколад замените на черный шоколад, в котором процент какао не меньше 70. И подводим итоги сегодняшнего видео. В первую очередь вспоминаем, что от простых, быстрых, можно сказать вредных углеводов, таких как сладости, выпечка, сладкие газированные напитки, соки, мы вообще стараемся отказаться. Если же кто-то все-таки не снижает свой вес и может себе их позволить, сделайте их своими руками. Дальше, такие быстрые углеводы, как сухофрукты и фрукты, мы ни в коем случае не исключаем, но просто мы едим их в первой половине дня. И такие углеводы, как овощи, с низким глюкимическим индексом и богатые клетчаткой мы обязательно едим и вообще даже увеличиваем их количество в нашем рационе. Мы едим их и на завтрак, и на обед, и на ужин. И последнее, что мы должны запомнить, давайте перестанем заедать стресс. Радуем себя какими-то другими мелочами. И, наконец, рецепт. Сегодня у нас блюдо из сложного, полезного углевода с низким гликемическим индексом. Это чечевица. Чечевица полезна по своему содержанию. В ней есть и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатка. Также она понижает уровень холестерина. Также является одним из любимых продуктов у вегетарианцев, так как она содержит наибольшее количество белка по сравнению с другими растениями. Мало того Чечевицу можно считать диетическим продуктом, потому что вареная чечевица имеет всего лишь 116 килокалорий. Сегодня готовим чечевичный суп. Для его приготовления нам нужно 2 стакана чечевицы, залить двумя стаканами обычной холодной воды и оставить все это на 2 часа. Помимо этого нам понадобится одна луковица, 1 морковь, специи по вкусу, 2 столовые ложки томатной пасты, Картофель и мясо из ранее приготовленного бульона. В первую очередь в бульон отправляем картофель, затем туда же добавляем чечевицу, предварительно слив с нее в воду. Все перемешиваем и оставляем вариться. В этот момент мелко нарезаем лук, на мелкой терке измельчаем морковь, затем и лук и морковь. Поджариваем до золотистого цвета на подсолнечном масле. Затем туда же добавляем 2 столовые ложки томатной пасты и снова все хорошо перемешиваем, слегка обжариваем и добавляем в бульон. Перемешав, оставляем вариться суп до того момента, пока наша чечевица тоже хорошо разварится. Затем добавляем соль, мясо из бульона. И также специи. У нас сегодня мята, орегано и красный перец. Все хорошо перемешали и измельчаем ингредиенты либо погружным блендером, либо толкушкой, как я, если не хотите, чтобы суп был слишком кремообразным. При подаче в тарелку добавляем сок лимона и украшаем зеленью. Всем приятного аппетита! Ставим лайки, подписываемся на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы видеть новые видео. Всем пока!